Вот, старая компания. Uh -huh, uh -huh. Ну, старая компания это в основном говорят сетевики, причем, ну, такие, э давайте сразу, просто я вам помогаю сразу эту тему разобрать. Э почему говорят это сетевики? Потому что, э ну, недалеким людям, ну, таким вот, не очень умным, э неопытным, да, скажем так, жулики когда-то объяснили, что компания должна быть новой. Вот, тогда можно так сказать, что... И всегда должна быть э, муж новый, всегда жена новая. То есть это же что же значит? Нам каждый день менять себе семью. вот а не, Получается, что... Если наша задача обновляться, допустим, каким-то образом э, занимать рядовые позиции, то есть быть всегда внизу, то есть быть всегда ну, пехотой, условно, в, в сетевой компании, то есть низами, да, то компания тогда должна быть, должна быть всегда новой. Потому что когда ты уже вырос, когда ты уже кем-то стал, но совсем не хотелось бы заново начинать этот бизнес, особенно неизвестно в какой компании. Вот. Причем новая, она и не новая, какая разница. Потому что э, когда уже вырос, когда уже большой, Uh -huh. Если есть ценность, да, такая как наличие сети, которая тебя уважает, то, наверное, я бы, я бы, я бы считал, что самая большая ценность это как раз... Компания, которая вот, вот я владею сетью, которая мне позволит ей владеть как можно дольше, чтобы я, ну, скажем так, все свои активы сохранил. Представляете, сейчас создать бизнес, который будет там приносить доход, там, не знаю, там 20, 30, там, 50 тысяч долларов, да, каждый месяц. И тут вдруг раз этот бизнес закрывается. Вот. А, ну, конечно, как бы вот тогда а, понимаешь, что компания должна быть новой, потому что в закрытую компанию люди уже не идут. Вот. А если ты получаешь э, там тот же самый доход, но каждый месяц и уже много лет подряд, э, то вопрос, зачем тогда новое? Да, для того, чтобы зарабатывать меньше и начать сначала? Вот. То есть тут такой момент, это в основном ну, тут туповатые сетевики, они такие недалекие. Вот. Поэтому насчет новой я бы очень подсомневался. Есть определенные плюсы для сетевиков с огромным опытом, у которых есть харизма и охрененная энергетика, быть в новой компании. Да. Но если сетевик с опытом и доходом в тысячу долларов, то для него новая компания – это только хуже. Я вот это много раз, множество раз видел. Вот. Поэтому я считаю, что ну, это очень большая опасность. Поэтому возражение – это скорее больше, ну, ну, небольшого, небольшого ума, так скажем. Да?